Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Сегодня 8 марта, женский день, поэтому разговор пойдет в большей части о женщинах и для женщин. Недавно был такой праздник, праздник без названия, то есть такой вот день без названия. И каждый мог в этот день придумать какой-то свой вариант праздника, свое название, на этот день дать и обозначить его праздником. И мы сделали э, опрос, э, и наши читатели, наши слушатели, наши зрители поучаствовали активно в этом э, опросе. И каждый предложил э, свой вариант этого праздника, в день праздника без названия, свой вариант. И одна женщина написала, «Я хочу, чтобы этот день...» был праздником внутреннего воина. То есть, так как сказала эта женщина, то явно это она имела в виду вот, внутреннего воина в себе, в женщинах, то есть. И вот на эту тему я хотел вам дать несколько вариантов взглядов, для того, чтобы вы разобрались в этом поглубже и сделали верные выводы напрягает немного, да, внутренний воин. Женщина вдруг и внутренний воин. Так далеко э, до того, недалеко до того состояния, когда сможешь стать и воином внешним. Опять же, э, я вспоминаю ситуацию в Непале. Она у нас идет красной линией, потому что там сконцентрировано было много опыта. Э, вот такой вот критической ситуации найти точку опоры, когда кругом рушились дома, гибли люди, то есть найти точку опоры. И вот там появилась такая ситуация. В нашей группе было 12 человек, и в нашей группе было больше женщин. И что меня порадовало, женщины вели себя более достойно, чем некоторые мужчины. Некоторые мужчины запаниковали. Одному пришлось даже приводить в чувство. То есть это э, говорит не о слабости мужчин, а это, наверное, говорит о том, что женщины почему-то вели себя довольно достойно. А почему? А потому что рядом с ними был мужчина, который четко, сразу с первого мгновения, обозначил, что делать. Обозначил позицию Рассказал, что будет Что надо делать в этой ситуации В той, другой Показал будущее, что все получится То есть был уверен, спокоен Без страхов и сомнений И женщины все И женщины успокоились И дальше вели себя хорошо Мужчины же, имея каждый свой процесс Мышления и опыта И мужских качеств, они еще пытались найти какие-то варианты, варианты и впадали даже в панику. Так вот, что нужно для женщины, чтобы она в любой ситуации была спокойна, была уверена, и у нее действительно был хороший выход, чтобы был рядом мужчина. Вот такой вот спокойный, уверенный, это лучший вариант. Но в том случае, когда мужчины нет рядом, когда в такой ситуации оказалась сама женщина, и она одна, или даже с детьми. Вот здесь вот я считаю, нужно женщине включить своего внутреннего мужчину. В каждом из нас есть и женщина, и мужчина. И в какой-то ситуации каждый может включать. Вот в той ситуации некоторые мужчины включили свою внутреннюю женщину и испугались. А здесь нужно включить свою внутреннюю мужчину. И просто логически четко подумать о том, что я, если попала в эту ситуацию, значит, есть на то причины. И эта причина во мне. Я устраняю эту причину, и все. И все происходит по-другому. Я делаю повышаю вибрации, и из этих вибраций, на этих вибрациях я поднимаюсь выше, поднимаюсь над ситуацией, и она меня уже не затронет. То есть вот путем таких логических, можно сказать, чисто мужских ä, ä, упражнений, можно мысли таких вот фраз, можно себя вывести в хорошее состояние и решить те задачи, о которых мы говорили. То есть убрать в себе негатив, убрать страхи, убрать сомнения и получить, конечно же, хороший результат. Поэтому, милые женщины, вас с праздником. И прошу вас иметь в своем ресурсе, конечно же, и качественного, классного внутреннего мужчину. Ну и желаю, конечно, того, чтобы рядом с ним была классная, замечательная, нежная женщина. И вот сочетание нежной женщины максимально раскрытыми качествами, мудрый и мощного внутреннего мужчины, вот это сочетание в женщине позволит ей в любой ситуации выйти победителем. И из любой. С праздником вас! Счастья вам! Постоянно растущего!